Всем привет, с вами Анастасия Мадейра и канал Мастер в порядке. Совсем недавно на моем канале появилось видео, в котором я рассказываю о видах рукоделия, на которых можно, по моему мнению, хорошо зарабатывать. И тут же на меня, конечно же, шквал различных вопросов и мнений с вашей стороны посыпался. То есть, когда я снимала это видео, то я действительно хотела выделить какие-то наиболее прибыльные, наверное, виды рукоделия и потом в процессе самого вот этого выбирания, в процессе того, как я подготавливаю истории заработка на рукоделия, к примеру, я прихожу к выводу о том, что на самом деле практически из любой ниши, которая даже изначально не кажется прибыльной, можно сделать действительно там большой многомиллионный бизнес нет какого-то именно волшебного вида рукоделия занявшись которым вы действительно сто процентов будете зарабатывать ден много денег и для себя я вывела некоторые правила о которых сейчас мы с вами поговорим касающиеся именно прибыльной ниши рукоделия как из вашей ниши сделать прибыльную как, что и как нужно в ней немножко подправить для того чтобы она стала прибыльной вот об этом и будет сегодня видео я уже три года занимаюсь каналом «Мастер в порядке», много брала интервью у мастеров и скажу вам честно, что иногда просто удивляюсь тому, что многие действительно талантливые рукодельницы, рукодельники, мастера ничего не зарабатывают на своем творчестве. Почему же не все мастера добиваются действительно финансового благополучия в своих нишах? На самом деле, ответ на этот вопрос вообще не так сложен, как могло вам показаться. Главная причина того, почему некоторые мастера при всем уровне таланта не выходят на должный уровень заработка, состоит в том, что они никак не хотят сменить свой взгляд на свое творчество. То есть они относятся к этому больше как хобби, нежели как к какому-то делу, которое должно приносить деньги. Конечно, может показаться, что это слишком легкий ответ на этот вопрос, но по сути он такой основополагающий это столб, на котором все держится потому что, скажем, открываете какое-то дело то, конечно же, вы уже к нему относитесь соответственно вы там идете в налогу, вы оформляете документы вы занимаетесь закупкой товара вы рассчитываете себестоимость но если это ваше хобби, то зачем вам это все делать? вы занимаетесь этим на легкой волне час-два вечером либо даже все время свое посвящаете если у вас много времени но... Не прикладывайте какие-то, предположим, бизнес-знания в эту область, да? Поэтому в данном случае важен не тот вид рукоделия, которым вы занимаетесь, в принципе, вы можете заниматься чем угодно, а важно, скорее, ваше отношение к этому делу, насколько серьезно вы хотите действительно на нем зарабатывать. Давайте, к примеру, возьмем такую нишу, как изготовление украшений. В чем же скрывается причины плохих продаж, например, в сфере украшений? Первое возражение, такое одно из самых явных, мне говорят, украшения сейчас не покупают. Я ни капельки не изменила свое мнение после прошлого ролика, в котором я говорила, что украшения это выгодное, а не изготовление украшений, потому что рынок украшений он огромен, любая женщина покупает себе украшения, что означает, что человеку, мастеру, который изготавливает украшения, ему уже не надо объяснять, зачем женщине это нужно. Каждая женщина понимает, что ей нужны украшения, испокон веков с египетских еще времен ходили с браслетами какими-то да, на шею висюльками, серьгами. И на все это только мода увеличивается, увеличивается, нисколько не уменьшается. Поэтому возражение, что украшения не покупают, оно глупое и не имеет под собой совершенно никакого основания. Второе возражение – это высокая цена. То есть, что у изделия, которые мы изготавливаем своими руками, априори цена выше, чем в китайских магазинах, например. Всегда ли женщина, которая хочет купить, себе украшения, готова купить себе какой-то ширпотреб например, в моем случае нет, были времена, когда я была молодой и у меня не было денег, я действительно ходила в магазины с дешевыми украшениями и их там себе покупала, потому что хотелось но когда ты уже становишься взрослым человеком ты понимаешь, что нет смысла носить дешевку, хочется что-то в себе статусное, дорогое. Поэтому здесь возникает вопрос целевой аудитории. Если вы создаете украшения для школьниц, которые ходят и просят какие-то средства у родителей, чтобы покупать себе украшения, то, конечно. У вас возникает большая конкуренция в виде китайских фирм Для мастера вообще абсолютно невыгодно творить на такую аудиторию Неплатежеспособно Поэтому, если мы занимаемся творчеством, на, наращиваем свои навыки, улучшаем навыки Платим за какие-то курсы, тренинги, после которых мы становимся более профессиональными То нет смысла делать вот такие вот украшения С этого можно начать Всегда лучше себе взять более высокую планку и целевую аудиторию, которая готова платить Лучше работать на нее Лучше идти в эту стезю и продавать и зарабатывать чем где-то там бороться с китайщиной ничего не продавать и при этом ныть что украшения никто не носит и они не продаются следующий момент который часто говорят это то что украшения плохо продаются в интернете это вообще распространенное заблуждение для творческих людей которые считают что все нужно пощупать потрогать на самом деле уже давным-давно мы покупаем в интернете все и одежду и обувь это ну, две таких наиболее неудобных наверное позиции, которые нужно мерить. А что говорить уже об украшениях? Их не надо мерить. Понравилось? Взял, купил и носи себе на здоровье. Главная загвоздка здесь это хорошие фотографии. Если уж мы продаем украшения, нужно фотографировать их на человеке. Нужно четко подбирать себе образ модели под образ той целевой аудитории, которая впоследствии должна будет носить ваши украшения. Если вы хотите продавать, если это ваше желание, если вы хотите сделать свои коллекции, если вы хотите стать знаменитым мастером, тогда вам Просто не обойтись без хороших фотографий. Нужно заплатить 5000 рублей и сделать себе нормальную, хорошую фотосессию с вашими украшениями. Продажи сразу же поднимутся в разы. А если вы этого не сделаете, то тогда не надо говорить, что в интернете ничего не продается. Для начала поработайте над своими изначальными данными, как говорится. Следующий момент, о чем мне писали, то, что в этой области, как и во многих, кстати, других, огромная конкуренция. Я вообще уже себе мало могу представить ситуацию, в которой там нет конкуренции, или она какая-то минимальная. Минимальная любая ниша, в которую мы сейчас зайдем, рукодельная, она уже кем то занята, есть профессионалы. Но плюс состоит в том, что очень мало действительно раскрученных брендов каких-то, которые на себе там, скажем, все тащат, что вам уже не пробиться, да в эту область, то есть таких монополистов у нас в России пока нет, поэтому и можно в любой, в принципе, абсолютной области чего-то добиться, каких-то результатов. Главное, какую планку вы себе здесь поставите. Следующий момент, который я очень часто слышу, когда мастера говорят, что я хочу делать то, что мне нравится. С этим трудно поспорить, конечно, иначе бы мы не шли в творчество, но этим, пожалуй, отличается хобби от дела для заработка, что человек, который хочет зарабатывать на своем деле, он все-таки смотрит на общие тенденции и смотрит на то, что сейчас в моде. Если вы до сих пор сейчас вяжете то, что было модно в 80-е годы и плачете, что вас никто не покупает, ну, мир не стоит на месте, мы идем вперед. И люди, которые готовы платить деньги за дорогие вязаные вещи, они хотят идти в ногу со временем, чтобы это были современные цвета, современные фактуры, современные какие-то фасоны, а не то, что было модно когда-то там, сто лет назад. И, кстати, с этим ну, вообще, я не знаю, трудно поспорить, но мастера все время пытаются. Поэтому, если вы хотите продавать, если вы хотите именно состояться как мастер, который зарабатывает деньги, то следить за модными тенденциями – это обязательно. Обязательные для вас условия При этом никто абсолютно не отменяет какие-то изюминки Которые придумаете только вы Только ваша фантазия И еще здесь очень хорошо идет Помощь мастеру любому Такая история, как коллекция Вы можете сделать такую коллекцию Посмотреть, продается ли она у вас Можете сделать следующую коллекцию Других видов украшений И увидеть, что, например, она продается лучше А эта немножко хуже Поэтому это мы задвигаем, убираем продадим там со скидкой или когда-нибудь кому-нибудь, а вот этим начинаем заниматься. Мода и мировые тенденции – это то, в чем мастер должен обязательно разбираться. Это мастер, который хочет зарабатывать деньги на своих работах. Да, есть какие-то большие концерны модные, которые навязывают нам где-то в каком-то смысле эти все тенденции, но с другой стороны, люди, у людей есть деньги, они готовы за это платить. Почему бы нам, как творцам, как тем, кто может что-то сделать своими руками, не предложить им, что-то на заданную тему не вижу в этом никакой проблемы. Здесь больше всего важно добавить какую-то современную изюминку ваше творчество, вашу изюминку, над которой тоже не надо долго думать. Я уже говорила, что все такие вещи приходят в процессе уже изготовления, невозможно, сидя, сидя на берегу, придумать свою фишку. У некоторых это получается, но в основном для того, чтобы придумать, нужно начать, просто делать. И важный момент обязательно целевая аудитория, для которой вы это делаете. Вы можете выбрать себе целевую аудиторию, под, одном, под Одним из видео моей исповеди Кто-то мне написал, ну, конечно, ты продавал Строительным компаниям свои сувениры А у них есть деньги И поэтому тебе, там грубо говоря, повезло Ну, извините меня, я должна была продавать Я должна была трудиться По-вашему куча времени тратить своего личного и продавать сувениры каким-нибудь, скажем, там парикмахерам или магазинам 24 часа, у которых нет ден денег. Зачем мне это надо было? Естественно, я выбирала те компании, у которых есть деньги. И это, по-моему, должно быть свойственно любому человеку, который смотрит на свой бизнес с точки зрения прибыли. Зачем работать заведомо на людей, которые не могут платить? То есть, по сути, какой бы вид рукоделия вы не выбрали, главное это сочетать платежно аудиторию, которая будет это покупать, с какими-то новыми веяниями, тенденциями и их желаниями, которые они хотят видеть и ради которых они готовы потратить деньги. Пожалуй, самая главная формула и рост вот из хобби в бизнес. Хобби мы делаем для себя. А когда мы начинаем говорить о бизнесе и зарабатываем денег, то это то, что мы делаем для других, добавляя в это свою изюминку. Вот в этом и есть весь э, смысл данного процесса. В таком случае продажи не заставят себя долго ждать, и вы пополните список тех самых мастеров, которые добились огромного успеха. Я вам этого искренне желаю. Оставляйте свои комментарии под видео. Всего вам самого хорошего. Пока-пока.